Всем привет! И с вами Тесрок, и мы продолжаем проходить Готику третью на максимальной сложности плюс с альтернативным балансом. Вот он, включен. Прошлая серия была достаточно нелегкая, хоть это было и начало игры. Просто орки на альтернативной сложности просто уничтожали. А какие у со дела с орками? Да что с тобой? Тебе что, не было здесь последние недели? Аксардос стал предводителем орков. Он предал всех нас. Что ты еще знаешь Аксардосе? Он разрушил рунную магию. Этот негодяй. Без магии у паладинов и огненных магов не осталось никаких шансов выстоять против полчищ орков. Понятно. Кстати, Готику, по-моему, можно пройти за 9 минут. Просто у всех главных все персонажей Даже просто за несколько минут пройдем. Включил. Собираем все врагов. Потом это продадим. С деньгами хоть у нас проблем нет О, карта. Карта мира, отлично. Мир, ну, все это мы будем продавать. Может что-то использовать. Ну с деньгами у нас, думаю, вначале не будет проблем. Я надеюсь, по крайней мере. Я думал, у нас и сначала особо проблем каких-то не будет. А у нас хилок вообще нет. Достать их негде. Сардос, кстати, кто не знает, спрошу в частей. это маг-некромант, который помогал нашему главному герою. был первым по рассказу здесь разрушил родную магию то есть местные магии не могут пользоваться магией теперь ну лутаем вот, местные жители не будут против при том что их вообще уже не осталось с этим проблема Уровень у нас второй, Так, где-то здесь По-моему нет. Мы забираем все, в принципе, пока я не знаю, куда это все девать. Я как-то давным-давно начинал играть в прошел ее так. так кажись вот ты и кончился Что в Редаке? Лагерь повстанцев. Он находится посреди леса. Там водятся волки. С волками я разберусь. Да, но эти твари чертовски агрессивны. Кроме того, в одиночку ты не найдешь лагерь. Думаю, твой приятель Горн знает, где это. Тебе нужно с ним поговорить. Что я должен сказать повстанцам? Скажи их предводителю, чтобы он прислал нам воинов. Сами мы здесь не справимся. Да уж, ситуация просто аховая. Мы многим тебе обязаны. Я это уже знаю. чего нового в есть еще место Вообще ничего нет, чтобы полечиться. Обидно. Мы снова влипли в хорошенькую историю. Что здесь произошло? Орки одержали совершенно очевидную победу над королем Рабаром. И теперь орки носятся по всей стране, порабощая людей. Но намного больше меня интересует, куда же подевался Лестер. Ничего не могу поделать. Я не люблю орков. А что с Лестером? Ведь он хотел пойти за подкреплением. Мои руны потеряли свою силу. Думаю, что и у других магов огня дела не лучше. Я отправлюсь в дорогу и постараюсь изучить древнюю истинную магию. О чем ты говоришь? Во времена, когда еще не было рун, магией владели лишь немногие. Очень могущественные люди. Это знание можно где-то найти. Я буду его искать. Я иду с тобой. Мы должны вести поиски порознь. Найди Ксардоса. Если кто-нибудь что и знает о магии, так это он. Мы еще увидимся, я уверен. Удачи тебе! Потом поговорим. Как в старые добрые времена, да? Орки были не такие уж сильные. Думаю, есть и помощнее. Что с Лестером? Кажется, он собирался идти за подкреплением. Плохие новости. Нет подкрепления. Это я заметил. Что случилось? Попробуй, поищи корабль. Ты его не найдешь. Что? Пираты. Все произошло в одно мгновение ока. А что с нашим снаряжением? А ты как думаешь? Придется искать новое. Поговори с Диего. Он умеет доставать разные вещи. Что ты теперь будешь делать? Буду пробиваться на юг. Но мы ведь еще увидимся, правда? Я думаю, да. Оставь а -а -а, меня! Все снаряжаем жене оружие украли, Все, кто идем к Диего рассказывать ситуацию. Что случилось? Пираты. Эти проклятые ублюдки смылись с нашим сокровищем. Судя по всему, так оно и есть. Боюсь, что нам придется заняться этим позже. У нас вообще-то проблема. Какая проблема? Поговори с деревенским старостой. Я поговорил с деревенским старостой. Что ты предлагаешь? Сперва нам нужно узнать, что же натворили орки. А один из нас должен найти, где прячется Ксардос. Заклинатель демонов принял в себя власть Белиара, и он повелитель орков. Будет очень хорошо, если ты позаботишься о Ксардосе. И где мы теперь возьмем новое снаряжение? Ты же знаешь, как обстоит дело. Собери все, что найдешь, и никому не позволяй отбирать у тебя это. И так как орки теперь правят Миртаной, мы получим у них хорошее снаряжение что ты будешь теперь делать. Ты меня знаешь. Я буду там, где есть что взять. Миртана теперь принадлежит оркам, а подлизываться к ним не для меня. Я пойду на юг. Готов поспорить, что на просторах пустыни есть чем заняться. Ты можешь пойти с горным. Не подходи слишком близко к огню. Удачи. Ну все, да, Челов Прош, в этой серии мы забрали камень телепортации. Вот он. Телепортируют нас в эту деревню. Ну да, в Что ты теперь будешь делать? Отправлюсь на поиски повстанцев. Уверен, часть из них еще живы. Покажи, где прячутся повстанцы. Это недалеко отсюда. Иди за мной. Отлично. Сохранимся. Потому что здоровье с Кстати, сделаем полный сохранение. С этим покончено. О, у нас еще и хилки есть, точно подобрали, когда Ты сам этого Но Ну одну десятую попали, это десять оборотов. Мне Не больше ничего конечно, но поздно. Стараюсь быть в А ты сам этого захочешь? тебе, ублюдок. Главное, на кучу луков не уроки. Волки жесткие, вот это я запомнил. И кабаны. Посильнее Видишь, вот они, как я и говорил. Я только надеюсь, что орки никогда не найдут это убежище. На какое-то время я останусь здесь, а потом отправлюсь дальше. Держись, не сдавайся. Еще увидимся. Ты не выглядишь, как дровосек. Я думаю, твое место скорее среди воинов в пещере, внизу. Как идут дела? Не так хорошо, как хотелось бы. Дикие кабаны не дают нам работать. Я уже сказал об этом воинам, но у них в голове только война с орками. Если эти твари не исчезнут, мы не сможем работать дальше. Я разделаюсь с этими кабанами. Где они? Тебе нужно подняться по лестнице и пройти немного по лесу, на восток. Понятно. Береги себя. Не надо здесь бузить, ясно? У тебя ведь наверняка еще есть дела. Когда бродишь по здешним лесам, надо быть очень осторожным. У орков повсюду есть свои разведчики. Местный мятежник, понятно. Я пришел из Ордеи. Мы выгнали орков из поселения. Поговори с Хавьером. Он уже обо всем знает. Один из наших разведчиков видел, как ты расправлялся с орками. Хавьер внизу, в пещере. Понятно. Расскажи мне об этих местах. Это самый крупный лагерь повстанцев здесь, на побережье. Мы называем его Редок. И здесь скрываются многие из тех, кто сохранил верность королю и кого еще не поработили орки. Надеюсь, ты не орочий и разведчик, иначе мы быстро с тобой разберемся. Ясно. Покажи мне свой товар. деньги хоть получить так краткие спуски его тоже запомнил ты сюда. здесь новенький да в Последнее время у нас в Рэдаке появилось много беженцев, но твое лицо мне не знакомо. Мы прогнали орков из Ордеи. Этим мы обязаны тебе. Хорошая работа. Дальше мы справимся сами. Но если ты хочешь нам помочь, у меня найдутся и другие задания. Мне нужно оружие. Оно нам самим нужно. Здесь, к сожалению, есть одна небольшая проблема. Наш последний кузнец погиб в бою. С тех пор наша кузница пуста. Если ты знаешь кого-нибудь, кто смог бы занять его место, присылай его к нам. Ты здесь командуешь. Я тут самый опытный, если дело касается борьбы с орками. Поэтому Понятно. в этом лагере повстанцев я что-то вроде предводителя. Чем я смогу вас поддержать? Задание. Есть много способов нам помочь. Походи и поспрашивай ребят в лагере. Нам нужно вооружаться, готовиться к революции в Кабдуне. Объясни мне насчет революции. Городами Миртаны правят орки. Однако некоторые из наших повстанцев находятся в городах и скрываются в подполье. Когда настанет время, они поднимут рабов и свободных людей на революцию. Ну да, Если ты находится. хочешь нас поддержать, ты должен отыскать этих повстанцев-подпольщиков и выполнять их указания. А кто повстанец-подпольщик в Кабдуне? Он скрывается среди рабов в Кабдуне, чтобы его не узнали. Надеюсь, они его еще не вычислили. Я не скажу тебе, кто он. Для этого я недостаточно хорошо тебя знаю. Но если хочешь завоевать его доверие, скажи ему, что тебя прислал Хавьер. Ему в поддержку. Ты носишь... Я был паладином, пока орки не... В последней битве при Венгарде я сражался за кара... Теперь я такой же беженец, как и все остальные. Понятно. Ну, до Редека мы добрались. Заутались, денег немного получили, заданий набрали. Всем спасибо за просмотр.